На самом деле эту монографию написал когда 30 лет назад, а издал 22 года назад, в 1995 году. И когда я недавно, ну, нас посещали ну, руководители Академии наук в Беларуси. Высшее руководство. Высшее руководство, там, в том числе президента Академии наук. И я показал, рассказал вот, об этой монографии. Он говорит, давайте передадим наше обязательство, это же серьезная наука. Так. Я ее снова перечитал и убедился, насколько был прав еще 30 лет назад. Здесь главное то, что в этой работе есть, это серьезная аналитика, очень серьезная аналитика о том, что, каким должен быть транспорт наземный и почему нам нужен космос. Космос нужен для того, чтобы создать там индустрию, вынести ее с планеты Земля, потому что человек, человечество, цивилизация избрали технократический путь развития. Ну, Дельфины, во-первых, другой путь развития, они не технократы, да? и у них совсем другая цивилизация. Да? А люди, это порядка ста тысяч лет назад, когда там зажгли первые костры. Там, где стали делать первые инструменты, там, копья, ножи и прочее. Стали выделывать шкуры. Причем они это делали в пещерах, где они жили. Готовить пищу на углях, жарить там мясо и так далее, тоже первые технологии. То они в 20 лет стали умирать от рака легких, потому что в их доме, в пещере был смог. И они выжили, догадавшись, их ума хватило это понять, что надо выносить технологии за пределы дома, за пределы пещеры. И стала развиваться дальше цивилизация, и костров все стало больше и больше. В пещере там горел один костер, его было достаточно. А сейчас в нашем общем доме, даже это, наверное, не дом, это комната одна, где нет даже перегородок, это без сферы планеты Земля. Это комната одна, без перегородок. Горят только в автомобилях миллиард костров, более мощных, которые выбрасывают канцерогены, в выхлопе больше ста канцероген, на уровне лица ребенка. Миллионы костров горят в воздухе, самолеты, вертолеты. Да? На море корабли, на суше, котельные электростанции, на один запуск тяжелого ракетоносителя, типа шатла или энергии России Новой ну, ССР, да? делает в озонного слоя размером с франция который затягивается в течение года. Уже подсчитано, что только 80 запусков шатла в год полностью уничтожают озонный слой планеты. А озон — это там кухня погоды все, там наше здоровье и погода делается в озоновом слое. Причем влияние озонов слоя на климат, на экологию на планете в тысячу раз сильнее, чем промышленность, созданность человечеством. А он разрушается нашей деятельностью. Да? Это все делает индустрии. потому что мы технологическая технологическо-индустриальная цивилизация. И эти процессы идут дальше, и их нельзя остановить. У нас 7 миллиардов с лишним. Если это остановить, значит мы просто умрем. Мы не сможем кушать, питаться, одеваться, жить. у нас не будет домов. Где мы жить? В пещеры поняли. И уничтожить лишнее, как есть такие вот программы античеловечные, еще похуже, чем у Гитлера. Давайте оставим золотой миллиард, и мы туда не попадаем с вами в золотой миллиард. Да? Это тоже так неправильно. И э, я-то давно проанализировал и понял, что этот вектор выбрали не мы, и мы должны развиваться в этом направлении, никуда от этого не деться. Мы вынуждены это делать. Да? И поскольку техносфера, которую создал человек, находится в той же нише, что и биосфера, то техносфера вытесняет биосферу и уничтожает ее. Это неизбежно. Та же, как биосфера была создана на, на, на мертвой планете, и живые организмы изменили в мертвую планету. Пысокий кислород, озон, да? это же отходы жизнедеятельности живых организмов. Почва, коралловые острова, леса, болото, да? гумус там. Это все отходы жизнедеятельности живых организмов. Так вот, на этом месте возникла, возникла индустрия, техносфера, которая делает другие отходы, неорганические которые вытесняют органику, кислород не нужен в техносфере, поэтому СО2, смог, СО2, кислотные дожди, почва не нужна в индустрии, поэтому вместо почвы телеконы, отвалы, зала, да? и это процесс неизбежный, и это нельзя изменить. Нельзя так же, как изменить, как, допустим, говорят, можно экологические какие-то чистые технологии, замкнутые циклы, это невозможно. Нельзя коровью, корову заставить давать только молоко, а сказать ей навоз, мочу и метан не выделять. Нам молоко нужно, не получится, потому что корова берет на входе сырье, траву, перерабатывает и разделяет на молоко, то, что нам нужно, и на навоз, там мочу, да, метан, который выделяется в окружающую среду. Да. Но в биосфере это то, что не нужно. Потому что именно на этом она и построена. Так вот так же любой завод, любая фабрика, любой технологический процесс берет сырье в окружающей среде, неважно какой, да, выделяет нужную нам продукцию, а то, что осталось, это отход. Но он индустриальный отход. Выбрасывает в окружающую среду. А куда ее деть? Коровой же не может ходить с навозом внутри себя, без мочой. Так же? Так и завод не может. Держать себе. Он, естественно, выбрался в окружающую среду. Эти процессы неизбежны. И я это понял давно, еще студентом, потом уже, когда работал и в науке, и в инженер пути и сообщения по образованию. Это тогда мне тогда все эти решения пришли. Давным-давно, да? Я понял, что есть только один выход. Разделить техносферу и биосферу. И вынести техносферу за пределы биосферы, как вот первобытные люди вынесли костры за пределы своего дома. Да? А место, куда можно вы, вы вынести индустрию, техносферу, только одно, космос, ближний космос. Не на Марс, туда лететь надо. Полгода, год. И полет будет миллиард долларов стоить. Вот, на высоте 300 километров, где летают орбитальная станция, уже начинается ближний космос. Туда вынести. И там для техники, для индустрии идеальные условия. На планете нет невесомости, а там она есть. В невесомости, например, можно получать пеносталь, которая будет плавать в воде, и будет прочнее обычной стали, и не будет коррозии, будет сто лет стоять, и ничего с ней не будет. На Земле такую сталь нельзя получить. А эта сталь будет в воде плавать, как пенопласт. Там можно уникальные материалы конструкции делать, потому что невесомость это легко строится, любой, любых размеров можно сооружение строить. Потому что они, конструкции невесомы. Да? Там есть вакуум, причем глубокий вакуум. Куда я не глянь, везде вакуум. На световые годы триллионы километров. Вакуум везде. Вот чтобы получить глубокий вакуум на планете, в атмосфере, да. Нужно затратить примерно столько же, сколько стоит тонна нефти. А там он бесплатен. Это важнейший технологический ресурс вакуум, да? там нещерпаемые источники энергии. Вот сейчас ищут на планете, как солнечную энергию взять, как там, верить, как там то ли уголь сжечь, то ли атомные станции, потому что нам нужно много энергии, то ли термоят. Давай-то камаки там сочиняют, там все в России уже за рубежом стали, потратили на термоядный синтез, управляем уже больше 10 миллиардов долларов, и сейчас хотят еще 15 миллиардов потратить. Чтобы, возможно, в 2030 году что-то у них получится. Возможно. Да? А зачем все это нужно, если есть природный термоядный реактор под названием Солнце? Он работает уже без аварии 5 миллиардов лет, и еще столько же будет работать. Из квадратного метра, освещенной поверхности там в космосе, а там нет снега, дождя, нет ночи на определенной высоте да, орбите. Круглый год может работать. С квадратным метром можно взять киловатт мощности. Там можно элементарно простейшие солнечные станции создать, которые полностью обеспечивают индустрию космическую энергию. Там нечерпаемо сырье на стероидах, на планетах и так далее, на Луне. С космоса до Луны легко добраться, это с земли сложно. Поэтому там есть все, в том числе неограниченные пространственный ресурс. Куда хочешь – лети, где хочешь – живи, создав определенные условия. Да? Поэтому я это понял давно стал думать над этим. Тем более, что в те вот 60-70-е годы прошлого столетия была популярна идея, вот, ну, там же Гагарин полетел, там, освоение космоса, заселение планеты, на, это, на Марсе будут яблони цвести и так далее. Да? В том все строительство городов Аннелла в космосе, где могут жить миллионы человек. И когда я стал анализировать, я понял, что это полная утопия. Чтобы это сделать, нет транспорта, потому что мы живем на планете, и на этот транспорт геокосмический, с планеты в космос и обратно. Но если 80 запусков в Шатла уничтожают полностью миозонный слой, а Шуку 80 запусков в год, это 800 тонн полезной нагрузки. Ну, 1000 тонн. А чтобы обеспечить, создать индустрию, обеспечить работу, ну, у нас 100 миллионов тонн в год в грузопотоки, а то и больше. Там должны миллионы людей работать в земных условиях. И там можно создать, я знаю, как это сделать. И жилища там можно создать, такие же, как на планете, где будет даже тяжесть. Это с помощью где будет почва, где будут сады расти. Это нас тоже проработано. Я давно это прорабатываю. И вот тогда я понял, что нужен другой транспорт. Я нашел, придумал, как инженер создал его, да? вообще планетное транспортное средство. И это единственное решение, единственное, которое обеспечит вот, решение той задачи, той проблемы, о я сказал. Это единственное решение, которое разрешает законы физики. Все остальное уничтожит планету, уничтожит людей, любой, неважно, ракета, пушка электромагнитная, космический лифт, безумно дорогой, будет стоить триллионы долларов и не решает никаких проблем, или антигравитация, которая тоже ничего не решит. Но это надо долго объяснять, а пока об этом говорить не буду. То есть я анализировал все возможные варианты выхода в космос. Так? Потому что мы находимся в гравитационной яме, и чтобы выйти в космос, мы должны затратить энергию выбраться состояние гравитационной, То есть получить должны первую космическую скорость. Если взять кирпич, разогнат до 8 км в секунду первую космическую скорость, то он будет иметь такую же энергию, как электропоезд и со скоростью там, 60 км в час. Представляете, сколько надо энергии потратить? И денег, чтобы это вывести, да? при этом разрушая все вокруг все озонный слой. Так вообще планета-транспортного средства это единственное решение инженерное, которое выходит в космос, используя внутренние силы системы, не, не взаимодействуя с окружающей средой. Оно внутри всего сосредоточено, и за счет этой внутренней энергии оно и выходит и садится. И это единственное решение. Поэтому по экологии вот, друг другого нет.